Здравствуйте, мои дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. Я рада вас приветствовать у себя на канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые полезные рецепты. А также нажимайте на колокольчик, и вам будет приходить уведомления о новых видео. Сегодня я приготовлю отличный напиток, который помог мне избавиться от высокого давления, наладить работу кишечника и снять отеки, и не только. Готовится он очень легко и просто. Он укрепляет сосуды, повышает иммунитет. Если кто страдает девочки, с циститом, он решает эту проблему выводит шлаки, токсины из организма, помогает при диабете. Делается он очень легко и просто. Беру обычный, самый обычный укроп с веточками и семенами и э, нарезаю примерно 2 столовых ложки. Заливаю теплой водой. Внимание, девочки, не, не кипятком, потому что все полезные свойства при э, кипячении теряются, хотя бы 38 градусов должно быть. И настаиваю так 3-4 часа. Можно сделать с вечера, затем утром пить такой напиток перед завтраком в течение 10 дней. Будьте здоровы и не болейте. Всем желаю крепкого здоровья и мирного неба над головой.